Курс «Интернет-маркетинг. Продвижение бизнеса в интернете» я выбирала целенаправленно, так как я по образованию маркетолог, и на сегодняшний день я преподаю маркетинг своим студентам. Поэтому всегда хотела получать как можно больше новой информации, в том числе и какие-то новинки, доступ к которым я не могла получить просто в сети интернет или лишь из обычных книг, так как постоянно занята подготовкой к своим занятиям и проведением лекций и практических. Поэтому во время своего летнего отпуска я решилась и пошла на курсы. Курс интернет-маркетинга включал в себя много самых разных тем, это и социальная сеть, и SEO, и контекст. Я подтянула свои знания в контент-маркетинге, а также научилась работать с Google Аналитика, что также для меня было новым. Сейчас, если бы я пошла работать маркетологом на фирму, я бы уже смогла определить стратегию продвижения в интернете, подобрать нужное средства продвижения, также смогла бы назначить какие-то тактические действия. Я очень благодарна всем лекторам, которые у нас читали курсы. И с радостью посетила бы углубленные курсы по SMM, SEO или контекстной рекламе.